Привет всем. Пришла вот в храм и застряла вот с этой милой дамой на коленях. Сейчас покажу даму. Вот, здравствуй, дама. Да, вот, бежим у меня на коленях, вставать не хотим. С моей спиной Тори, да, прям под Тори и сидим. Вот такие вот вещи иногда случаются, когда ты просто приходишь поклониться главному божеству конзон. А вместо этого тебя оккупируют храмовые животные. Вот Со мной такое, кстати, случается как-то довольно часто. Я довольно быстро в особенно близкие отношения с храмовыми собаками, кошками и всем, кем только угодно. Вот, ты подтвердишь, да? Ты подтвердишь, красавица? Да, красавица подтверждает. Да, красавица? Красавица подтверждает. Вот какая красавица. Скажи, пришла в храм, давай кота гладь. Нечего отвынивать, правильно? Нечего отвынивать, вот. Какие мы хорошие кошки. Только не совсем понятно, она здесь по праву живет, или мы просто выбрали храм в качестве своего места проживания, потому что это Токио, и здесь, в общем-то, уличных кошек достаточно много. Живут они достаточно привольно, опять же. Я так понимаю, что особо нету о, как в Сундае. Конкуренция со стороны диких животных. Да, поэтому нам здесь хорошо. Ошейника а нет, так что скорее всего какая-то местная свободная мадам. Да. Ну, такая упитанная, надо сказать. Шерсть блестит. То есть питается хорошо. А может, и храмовая? А может, теперь уже считается храмовая. Кто ее знает? Но ну, девочка хорошая очень.